здорово альфачи приветствую на первом эгоистичном продолжаем читать самые интересные комментарии комрадов под видео подкастами о знакомстве на сайтах знакомств камрад написал следующий комментарий а у меня не такая смайлик познакомился на на известном сайте знакомств около шести лет вместе без загса и даже ни одного слова я от нее не слышал а может нам того ну в смысле в загс сходить наверное? на ее ребенка я потратил за это время ну максимум пару сотен рублей на, на нее на нее самый максимум 1000 1500 в месяц никаких кафе отдыха и прочей ерунды По дому и другим делам меня все полностью устраивает. Даже зацепиться ни за что. Этих денег мне не жалко. Желаю всем успеха. Естественно, спасибо. Каналам МД. Как только на секунду даю слабину, тут же волна загонов. А может нам это купить, а может туда съездить. Вы посмотрите, как замечательно устроился, комрат. И здесь что интересно, все прекрасно, замечательно, но смотрите, он нашел не не такую, а он держит ее в состоянии не такой, именно тем, что не светит бабло, как те комрады в кастах предыдущих кастах, которые именно на бло, на бабло и искали, и ловили. Понимаете, как интересно? То есть не такая, это не качество, это временное состояние, которое нужно поддерживать. И смотрите, познакомились на сайтах знакомств, на сайте знакомств, на известном сайте знакомств. То есть наверняка ей тоже писали сотни оленей с, с предложением отлизать или угостить, или отвезти на курорт, на отдых, там, ну предлагая или ей все. Но она им отказала. Она искала, она искала не такого, своего не такого. Понимаешь? И она его нашла да они ищут не такого и если ты предлагаешь не то что предлагают все то у тебя больше шансов получается и смотрите допустим давайте пофантазируем что он бы был как все сорил деньгами изображал себе ресурсного то получилось ли у них бы все так замечательно и так долго понимаешь то есть вот эти шесть лет это практически рекорд, потому что биологические биологическая демка во времени это 4-3. То есть зачатие, вынашивание и вскармливание. 3-4 года не больше. Здесь, вот этим своим поведением настоящего троегоиста, который не платит деньги. Понимаешь? Он продлил эту демку, запустил ее по второму кругу практически. А смотрите, допустим, если бы все было не так, если бы он был как обычный олень чтобы было тогда чтобы было тогда она бы сказала о получилось а что меня останавливает поднять ставки Она что-то с него поимела так пошел куда подальше выгнал его на ворос и искала бы другого ресурсного оленя более ресурсного понимаете как интересно как интересно оказывается в этой жизни камрады ему советуют что будь внимателен и бдителен Потому что как только ты, ну он уже и сам понимает прекрасно, как только даю слабину, он, она тут же, тут же не такого стиля заканчивается, она становится такой же, такой же, как все. Но комрат вооруженный эгоизмом, эгоистическим знанием не так-то прост понимаете? Поэтому настоящий эгоист, прозревший, это всегда круче, чем не прозревший альфач. Да, альфач, он ее пробьет на инстинкт и не только ее многих а что дальше дальше то что а дальше его выгоняют на мороз или в конце концов любой альфач любой альфач в конце концов не провзревший заканчивает где все правильно валением стоило ли его загоняет он находит коса на камень и очередная прошаренная прожженная загоняет его Стоило? я его альфа молодость заканчивается если конечно к своему времени он не прозреет другой камрад пишет тоже свое интересное наблюдение на самом деле на сайтах знакомств бабы ищут не того не кого-то а что-то и это что-то называется эмоциональный ресурс совершенно верен не обязательно прям бабло или мужское внимание да? мужское внимание которые они не могут получить от мужчин в реале все остальное это побочные эффекты ну не то что побочные здесь как бы система комплекс но совершенно верно очень интересно наблюдение главное создание вокруг себя виртуального оленевого хоровода которого у такой бабы из-за возраста или недостатков внешки уже нет в реальной жизни совершенно верно любительство виртуала любитель переписываться получать комплименты. Это последняя попытка стареющей тушки самой себе доказать, что она еще ого-го, а не отработанный никому не нужный материал, по которому плачут 40 кошек, которым она является, которым она является по факту отработанным материалом. Я в ответ написал этому камраду что недостатка так эмоционального ресурса испытывают не только престарелые жалобы на разгляди и оцени во мне человеческую личность индивидуальность это в любом возрасте вот дальше камрад отвечает я просто проанализировал кто из баб занимается экзабиционизмом в соцсетях и пришел к выводу что подавляющее большинство это именно возраст 25 опять же здесь возвращаемся к моей схеме, вот это женские возрасты и их особенности. То есть, вот этот момент, когда уже институт закончен вуз. Выйти удачно замуж. Как, как бы она ни говорила, что она замуж не собирается. 18, 23, 24, как бы она не говорила, что замуж собирается, при подходящем случае она выходит замуж чуть ли не в тот же день. А 24 с 24 до 25 это да, это самый, так сказать, аврал. То есть главное входящие в неликвид 25 плюс то есть плавно входящие в неликвид ну эти кто с нарисованными лицами резиновыми титьками пересаженными народ половыми губами мохнатыми бровями трехсантиметровыми пластиковыми ногтями какой ужас какой ужас камрад описывает и ресницами все в наколках, Акизек, с проколами и кольцами от бровей до сикеля. Такие, короче. Да, мы поняли. Это индивидуальности. Из серии Не похвалишь, не продашь. Правда, не отстают от них сейчас и позитивные жирухи. Просто их стало критически много, понимаешь? Просто стало жиру критически много. Вот они уже и составляют конкуренцию чисто, чисто количественно остальному мусору. То есть все те, кто естественным образом не может каким-нибудь 15-18-летним, это не так надо. У них и так хороводы вир... виртуаль не виртуальные. Вот такие наблюдения комрад такими наблюдениями комрады поделились совершенно верно то есть я вот всегда против вот этих обобщений, обобщений и негатива в плане опыта друзья давайте делиться именно позитивными моментами позитивной позитивным опытом, практичными вещами, которые бы вдохновляли на действие они а наоборот парализовывали волю изгущали краски негатив, который все плохо, ничего не получится. Они все меркантильные, только, только на материальное, только на материальное они ведутся и только этим можно их заинтересовать. Вот эта узость подхода, неконструктивность. Потому я и пытаюсь немножко развенчивать в своих роликах, комрады, которые пишут на тему более широкого подхода, вариантов комплекса мер то есть микса приемов то есть есть наработки можно их совмещать миксовать чередовать опять же для всего свое время для определенного контингента свое время для времени года определенный определенного весна лето это одно допустим ранняя осень зима поздняя осень совсем другое то есть в основании вот этого всего Твои данные, ее данные, время, время суток даже имеет значение. На основании всего этого и можно строить тактику, стратегию выгодную, успешную, результативную, а не загоняться неудачами и возводить их в абсолют, и отговаривать других, и советовать не дергаться и завязать узлом. Это проще всего, это всегда успеем а вот поделиться опытом и положительными примерами я считаю что это очень здорово интересно и позитивный момент в нашей практике в которой позитива все меньше и меньше к сожалению поэтому давайте не сгущать краски а наоборот поддерживать эмоции, друг друга информационно и помнить что ты дружище у себя один жизнь у тебя одна ставь лайки подписывайся на канал припасть видео ты у себя один жизнь у тебя одна пока